Ты при какого хера сюда-то топаешь? Эй! Мы так не договаривались, бабуся, уйди от меня, пожалуйста. Ам. Um, вот, <звук> мужик, ты кто? Снова хаешки-котятушки, с вами Неллиал. И это игра Слендрино Зе Forest. Что это за Чупакабра? Это не Сленди, у него ушей нету. У этого есть. Чу. Прошу прощения за долгое отсутствие видео. Ну, сами знаете, я ленивая жопа. Я ленивая жопа. Вот. Ну что ж, чтобы не получить веревку от Майкла, кто из группы этот поймет Play какой-то домик. Не, конечно, все понимаю, но, блин, смесь Слендермена и Сландрина это что-то новое. Хотя, девелопер, он может все. Давайте, медиум. Окей. Посмотрим, что у секретики. Так, ну, о, о, какая графика, я прям не могу. Ладно. Что это такое? Хрень какая-то, блин. Что ж, допустим, Крян, нам... Это инвентарь или что это такое? Черт, Жесть. Еще обходить это, блин. А зачем я его обходила-то в итоге? Бывает. А это у нас, типа... Ага, это карта, глядя какая она огромная, эй! Чтобы я двигалась очень быстро какой-то степени. Мне надо двигаться тупо прямо. Окей, заметано. Вот. The... Окей. Поворачиваем. Я тут еще какую-то хрень вижу сбоку. Ну ладно. Ой, мужик, ты кто? А если я пройду? Ты меня не убьет? Да ладно. Окей, у меня есть ключ. У меня есть вот эта хрень. У меня есть. Слендрины нету вау. Ух ты, господи. Ух ты, господи, боже мой, смотрите, кто там стоит. Слендрина, ты такая беспаленная. Я прям не могу. Я тащусь тебя. И она исчезла. О, это мелкая слендрина или кто это? Что это? Сландрина, уйди, пожалуйста, от меня в шопу. Ух ты, ё, перный карась. А это еще кто? Это бабуш... бабушечка, да? Вай. Вай, вай, вай. Еще какой-то код искать. Да вы, зараза, издеваетесь. Сландрина? Нет, Сландрины. Хорошо. Блядь, я застряла. О, она... Это она мне мешала пройти сейчас в это время. Охренеть, ребят. И что это был за мужик? А -а -а -а. Бля, баба, ты серьезно сейчас? Она, мне кажется, увидела. А мне плевать, я Перпл блю. Я верте на Ую, которого у меня нет. Ну и ну да ладно. Блин, пиздец. Какой-то новый персонаж. Погодите, откуда он вообще взялся? Я что, через целую какую-то арку сюжетную перепрыгнула? что я сделала вообще? куда я иду? Короче, мне надо тупо идти прямо. Возможно, даже еще вот так повернуть немножко. По всей видимости, надо тупо исследовать все вот эти вот объекты. Чё? Кто заорал? Так. По всей видимости, это надо сюда. Ну и... Еще один ключ. Ой, Сландрина. Иди, пожалуйста, в жопу. А, так вот оно. Че, понятно, понятно. Так, давай. Кровь исчезай. Пожалуйста. Спасибо. Что, ж, по всей видимости, если я вдруг... Вау. Ок. Если я наткнусь на бабку, то мне не сдобровать, я просто сдохну. Что ж, в таком случае... О, машинка! Клевочек! Какая радость! Какое счастье, точнее! Блядь, ну уйди в жопу! А, ясно, у нас тут все помечено. То есть надо как-то вот тут будет это все пройти. Что-то где-то найти. Где-то решить головоломочку. Бля, что это такое? Ок! У меня еще и вот такая хреномантия есть. Так, а машину открыть нельзя? Нельзя. Ну да ладно. Что ж. В таком случае давайте повернемся вот сюда. И тупо пойдем вот так по прямой. Кстати, никогда не думала, что бабка в Сландрине является медиумом. Не, ну блин, я конечно все понимаю. Но какого хрена она в меня ворон пуляет? Это было сейчас что такое? Охереть она там ходит. Да еще и как быстро. А мне туда нельзя пройти. Бекос, тут камень. Блин, Сландрина! Уйди. Уйди, пожалуйста. Не орили. Чего за хрень? Там просто камень. Вот изит. Ага. Блин, Сландрина, Уйди. Опять Слендрина? Не-не-не-не-не, мне этого раза хватило, спасибо. Сейчас я отойду на безопасное более или менее расстояние, вот у меня уже восстановилась здоровье. Оборачиваемся, снова увидим Слендрина, пошел ты в жопу, пожалуйста, я тебя все равно вижу, О, спасибо. Что так любезно согласились, уйти взят. Что мне надо с этим делать? Слендрина, уйди в жопу. это такое ага, бабушка а я тоби видел а я тоби видел бабка опять камень ну это же просто камень просто мать его дебильный камень ну и какой-то дом В принципе я там слендрина вижу она мне кажется не видит ног но в этом доме мы, в принципе, это нашли, то, что нам было нужно. Наверное, мне надо все-таки туда. Да, мне надо туда. Окей, Слендрин. А, ты уже исчезла. Блин, бабка, уйди нахер. Ам, вот. Вот из-за пиздец. Простите, за мой французский. А. уходим. Меня тут не было. Это глюки. Да. Привет, Сландрина. Пока, Сландрина. О, там свет горел. Серьезно, мне самое главное сейчас на бабку не наткнуться. И мне показалось, или там был ребенок. И Сландрина, уйди, пожалуйста. Плиз. Ты мне не нужна. И я тебе тоже. Ничего. Сделать не можем, боже мой! Так, ну окей, я подхожу к камушку. Вот для чего он здесь? Что мне вот долбить надо? ЧАГО? А? Ага, вот и бабка! Которая уходит куда-то вдаль! Как она смешно ходит, однако! Блядь, я пошутила! Я, я пошутила, бабка! Может, надо что-то где-то сделать, какие-то загадки решить, а, может быть, надо искать на деревьях? Серьез ли, на деревьях? Да я ж сдохну, пока их найду. Хотя, в Слендере как-то выживали ведь. Хе-хе. Нету, в принципе, смотрите, у нас сколько на карте объектов. Что ж, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Объектов десять. Из них четыре это камни. Давайте попробуем зайти в домик с сердечком. Надеюсь, там нету бабки. Это не домик, это... Вспомнишь, говно, вот оно. Ты, при какого хера сюда-то топаешь, эй? Мы так не договаривались, бабусь. Уйдите от меня, пожалуйста. Слендри, нападла. Я тебя с бабкой перепутала. Баба нет. Баба дуг. Баба дак. Точно. Ам... Тут не были. Вау. А как так-то? В смысле? Что? Итак. Ага! Еще и подвал имеется. А нет, это не подвал. Еще лучше. Ага, смотрите, гробик. Вот они, 7 ключей для того, чтобы просто открыть этот странный гроб! Уйди! Сландрина, ты писец настырная, я, конечно, понимаю, но вот этого не понимаю. Я сейчас чуть не сдохла. Ну что ж, в итоге, смотрите, мы с вами нашли целых 6 ключей. А, возможно, даже все 7. Блин, показалось... Все-таки не зря я поперлась именно туда, где вот это было сердечко. А теперь давайте пойду куда-нибудь направо. Вдруг мы что-то-то -то пропустили, точнее я пропустила, потому что я слепая эти тетеря. Факю! В жопу! Так, ну, см... Ага, смотрите, точно, кот! Вот где ключ зарыт. А, а если... Помните, там что-то какой-то обратный отсчет пошел? А тут давайте подбором. Ну что ж, ребятки, наконец-то. Последний кружок собрали. Исландрина, уходи, исландрина, уходи. В стенку я сейчас прижмусь. Только ты мне не всади. Отлично. А теперь, ребятки, мы можем. Что это, блин, было? Ну, собственно, ребятки, и все. Вроде как и... Медленно все это делалось. А по времени посмотришь быстро. Как-то даже немножко неожиданно для Сандрина. Ладно. Окей, давайте посмотрим, какая концовка нас ожидает. Если нас ожидает какая-то концовка. Ну, должна, по крайней мере. Окей, давайте. Итак... теперь делать? Ой -ой. Ага, вот кто муж ее на самом деле. Охренеть, ребята! Вот это very big пиздой, Нет. Я отвернулся. Псец. уйди! Ура, с меня особливо-то и мешает. А, да ладно, мне просто надо было из дома выйти. не говорит, что он проснется. А он и так не спит. Что, что это за зубчики у него торчат, а боже. Шикарно. Он еще и спал. Ребята, я что-то не догоняю. Какого хрена реклама? Постойте, постойте, постойте. Но мы ведь этого чупа-кабру видели еще в самом начале игры, когда только открыли домик. Я что-то не догоняю, погодите. То есть, он закрыл дверцу. Потом резко телепортировался в гробик и тихонько уснул. И у него в гробу была фотография, которая чудесным образом была повернута именно под мою голову, а не под его. Не, ну я понимаю, если бы он там, знаете, типа, вампир, Хотя у него два зубчика так торчали ржачно, да ладно. Вот, я, конечно, понимаю, может быть, он там видит в темноте, а может, он просто поставил для себя фотографии, чтобы открыть глаза и на наблюдать за своей семьей, пока он лежит в гробу. Но она была повернута на 90 градусов относительно него. Какого хрена? Да уж, ребятки, теперь мы знаем больше об этом лесе. И все-таки, кто же муж Слендрины? Кто отец ребенка, ребят? Слендер или это Чубакабра? А то я пока не догоняю. Или это кто-то другой? Не, ну в принципе, знаете, если так сравнить ребенка с ребенка Слендрины, то вот этот вот, ушастый-клыкастый, больше походит на отца, нежели сам Слендер. Поэтому, может быть, Слендер все-таки ее брат? Не, скорее всего, брат, ребят, потому что оригинальные источники вообще гласит, что Слендермена и Слендрины никак не связаны тут вот бывает такой, никак они не связаны. Ну, а потом появилась Криви а потом Аслендер и, и Рецкая появились, там и Аффендер, и Лавендер, и Лавр, и Сплендер, и Сплендор. В принципе, это одно и то же, <связать> да ладно. А, Аффендер, Тендер, Трендер, кто там у него еще есть из братьев, <связать> боже мой, и так много расплодилось. Не, ну вообще, четыре брата должно быть, это типа Слендер, Трендер, Аффендер, и... Сплендер. Вот, да. Ну и, собственно, потом <смех> присомачили туда Слендрину. Бекос, как это так? Есть Слендер, а почему бы не появиться девочки Слендрине? <смех> вот, ну и Девелопер, конечно, молодец, подхватил такую идею. <смех> ну, блин, ну надо же было такое сделать, а? <смех> а может, это Слендер до перерождения, ребят? <смех> Ой, Ланика. Я надеюсь, что вам понравилось данное видео, ребятки, и если это так, то поддержите меня своим царским лайком от этих видео и мужественной подпиской на мой канал и на нашу группу ВКонтакте, если вы еще не подписаны, ссылка в описании. Также в группе иногда проходят конкурсы, там разыгрываются либо стикеры, либо сигна. Ну а на этом все, всем пока, сики!